друзья всем привет покажу сегодня насколько полезной в мастерской или в гараже в той или иной ситуации может оказаться самая простая пластиковая бутылка расскажу о нескольких способах применения которые мне показались интересно так что смотрите видео до конца думаю найдете для себя что-то интересное все будет довольно просто так что я буду комментировать конечный результат Вот такой дозатор клея или масленка получается за 2 минуты. Этот вариант изоляции можно применить на крайний случай, если нечем заизолировать провод. И с особой осторожностью работайте с горелкой. А лучше используйте строительный фен для плавки пробки. Вариант трэшовый, но изоляция получилась, как ни странно, очень плотной и прочной. Очень годный получился способ защиты от брызг, шуруповерта или дрели при замешивании краски. Хоть и особо не было этого видно, но она брызгается. В роли насадки я согнул кусок сип-провода, но можно воспользоваться, например, электродом. Главное не переборщить с оборотами при замешивании. Как видите, сделав такую насадку на гравер, можно максимально близко рассматривать деталь при обработке, не боясь, что частички будут отлетать вам в глаза и лицо. А этот вариант барашка по-быстрому тоже вполне рабочий. Друзья, вот таких несколько способов сегодня я хотел вам показать. Надеюсь, что-то полезное взяли себе на заметку. Если это так, то поставьте лайк и напишите в комментариях, какой из способов применения пластиковой бутылки вам понравился больше всего. А также, если еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока.